Я! Я! Я! Я! Служишь ложному богу. Здесь нечего делать, старик. На помощь! Помогите кто-нибудь! Осторожнее. Смерть неверному! Неверный! Умри! Ах! Ах! Ах! что одолеет меня. Ах! Ах! Ах! твою душу. <пасширили>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 Смотрите, товары. вы остаетесь довольны. Вы не поверите. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. Здесь вот найдет все, все что смотрите, тебе смотрите, нужно, друг. Товар. Абсолютно все. Все свежее и в отличной цели. <свят> Кто-нибудь пригрнный right? а? доброе. Хочешь хорошую взять? Подходи, посмотри, мой товар. Уходи! Уходить здесь проект. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь. Зачем он это делает? проклят христианский король и его Здесь все, что Они пошли против воли Бога.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 заинтересовать себя своими талантами. Метательные ножи поражают врагов издалека. Не трогай меня, пожалуйста. Ты, ты учишь людей этой встан. мерзости, богохульник! Подходите, смотрите, вы останетесь а вот довольны! с вами, старик. Эй, я ни в чем не виноват. Я тебя видел. Зачем Осторожнее. ты это делаешь? Э? Я отсеку тебе в Умри, неверный! Не а не не <плыв> Хочешь умереть? Пусть по раз. Раз. Раз. Ты а? Подвоемо. А! Я проиграл, даже если не понимаешь этого.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 Что-нибудь приходите, подходите, посмотрите на мои товары. Ха! Ты правда очень мудр, раз решил обратиться Феро ко мне. И его армии и... Люди, а подходите, посмотрите на мои товары, вы глазам своим не поверите. Может тебя Ты все понял? Вот это? Да.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 Грешный Бориска. Я покажу. Умри, неверный. Я тебя поймаю. Что ты делаешь? Иди прочь. Ты от меня не уйдешь. Я меня молю тебя. Тебе не спешать. тебе не уйти. Дети, мы Меня есть. Говорим, что что вы можете я стою перед вами. Да, ты дом, вы не нет, лучше там, ⁇ к, не захватит. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, тебя. не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, я к твоим услугам. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи! Что-то, фанера? ну, ну, смотрите, вы остались ну, кучу торговцев и не ну, ничего нужного. ну, ну, не ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Лучшие товары во всей стране! ты! Ты вправду очень мудро, разрешил обратиться ко мне. Может тебя заинтересует вот это? нет? Ну это далеко не все, товар Палло! Господин, у вас такой вид, будто вы что ты ешь, что здесь вы найдете все? Может тебя заинтересует вот это? Нет, Ну это далеко не все, товар Палло! Ничего себе! Лучше там тебя нигде не найти! Он сошел с ума. Я к твоим услугам. Что-нибудь приглянулось? Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, я, мои, я и не они заплатят не за это. Лишь крадание и боль остаются там, где проходят они. Ты смеешь красть меня на глазах, за это ты поплатишься жизнью. Что он ты делает? Вор. Мир и тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Хм, боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Ты умеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Грязный воришка! Увидишь тебя друг от друга! Будьте бдительны, друзья! Шайта всюду вокруг нас Смотрит, ждёт, искушает нас Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить.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 Слава Салахаддин! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! товары. Зачем вообще вести себя так? Скажите, Друзья зачем ему это делать? Поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать.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 Сделаешь так еще раз, позову стражу. Мог бы извиниться за это. Тебе нигде не найти товар лучше. У тебе нужно. Я уверен. Взгляни и убедись. Что-нибудь приглянулось? Внимайте мне, граждане! О, Если вы уставили от низко качественных нет, товаров, лучше, чем все чем ко мне! Я. Мой товар лучший! Решили, товар лучший у меня есть все, что тебе нужно, нужно. я уверен! Сгляни и убедись! Я к твоим услугам! Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! О, ты выбрал э, правильное, правильное место! Ты. Нет, лучше торговцы, чем я товар! Внимайте мне, Фу. граждане! А. Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя? Подходи, подходи! Я к твоим услугам! Кто-нибудь приглянулось? Стоит ему так бегать. Странно, никогда раньше не видели ничего подобного. Мой! Что он делает? О нет. Что он делает? Зачем он это делает? Сюда, на помощь! Грязный воришка! Увидим тебя, трубят руки!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 Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Друг Отстань от меня, я ничего не сделала. Умри его! Ты смеешь красть меня на глазах. За это ты посмотришься жизнью. Зачем ты так сделал? Чем я тебя Он сошел с ума? Ты смеешь красть меня на За это ты Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не Я Пару монеток. Хоть что-нибудь для больной, голодной нищенки. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Пожалуйста, господин, подайте. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Ой, вероятно, Взгляните сюда. сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят.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 Понимаете, у меня совсем ничего нет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Просто ужасно. Я отправлял в могилу и не таких, как ты. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Хочешь умереть? Будь по-твоему. ДИНАМИЧНАЯ <плес> МУЗЫКА <плес> <плес>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 Дошли известия о твоей победе, Алтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Алтаир, тебе нужно рассказать всю Альму Алиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя руки. Вылезаете, мистер Майлз. В чем дело, Док? Мис Стилман настаивает, что вам нужен отдых.